Белый хлеб в домашних условиях лучше приготовить своими руками, чем постоянно переплачивать в магазине. Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Смешайте воду, дрожжи и сахар в небольшом кувшине, отложите на 5 минут, В вспенится, высыпать муку в большую миску, добавить кусочки сливочного масла, пальцами втереть масло в муку, посолите, и перемешать. Побейте тесто, придавливая кулаком, месить в течение 2-3 минут. Разогреть духовку до 220С, застелить противень бумагой для выпечки, разделить тесто на 3 части, раскатать каждый кусок колбасу, длинной в 30 см, шириной в 3 см заплести косу из раскатанного теста, биоложить на противень и накрыть пленкой, дать постоять в течение 20 минут. Смешать яичный желток и молоко в небольшой миске. Промазать хлеб с помощью кисточки. Выпекать в заранее разогретой духовке в течение 10 минут. Уменьшить температуру до 180. Продолжать запекать еще 20 минут. Ставим лайк и подписываемся. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Теплая вода, 1 четверть стакана. 310 миллилитра, сухие дрожжи, 2 чайных ложки, сахарная пудра, 1 чайная ложка, пшеничная мюка, 450 грамм, 3 чашки, сливочное масло, 30 грамм, нарезать кусочками, гряд импровер, 2 чайных ложки, улучшитель тесто продается в маленьких пакетиках часто встречается в рецептах для хлебопечки. Соль 1 чайная ложка, яичный желток 1 штука, молоко 1 столовая ложка, количество порций 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.